Здравствуйте, с вами Александр. Если вы не будете мыть руки или будете просто плохо себя вести, у вас есть шанс попасть в этот комплекс исторических зданий. 1800 какого-то года. Это инфекционная больница. Страшный сон просто сюда попасть. Раньше в Калининграде это, наверное, была самая такая больница. Не очень, скажем так. Ну и, наверное, и сейчас. Сейчас. Выглядит, видите, ремонт, пристроили что-то такое, но смотрите, какие красивые здания. Но лучше здесь просто погулять, чем, как говорится, туда попасть. Обалдеть, этому кирпичу больше ста лет, а выглядит как новый. Наверное, девочки руки не мыли Или воду из крана пили И попали сюда Высокие потолки там Конечно, здание, конечно, шикарное Балконы, перила вот Такие прямо крутые Какой-то рисуночек. Они разные эти рисунки. Как их делали интересно. Давайте зайдем сюда. Наверное, можно зайти. Еще плиточка. Старая. Оки потолки. Главное ничем не заразиться. Смотрите. Плитка. Это столько лет этой плитки. Так. Ну, то они можем заходить, потому бахилы нужны. Внутри вон нормальная. Это улица 1812 года Это что-то новое пристроили Там на входе будет табличка Что это за здание? Ну, вроде бы у немцев тоже это какая-то больница была Это переход между корпусами. И какие шикарные корпуса. Там какая-то башенка, видите? Наверное, часы были там. тут прям такой кирпич интересно почему так вот получилось там все нормально а здесь вот прямо цемент из него вылазит это наверное была котельня Сейчас зайду до таблички, покажу вам табличку, что это за здание было у немцев. И на этом видео это закончится. А я дальше пойду на улицу 1812 года дальше. Там пожарная часть старая есть еще. Такая интересная улица это у нас. Вот инфекционная больница Калининградской области. Памяти, архитектуры муниципального значения. Да, прилично уже. Сколько там? 140 лет, там больше даже. Всем пока. С вами был Александр. Я пошел дальше.